Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня на примере создания простейшего видеоплеера мы рассмотрим сразу же несколько вопросов. Такие вопросы, как механизм действия в Qt, посредством класса QAction, использование ресурсных файлов в Qt, использование стандартных диалоговых окон, полноэкранный режим и возможно что-то еще, что я забыл. Итак, я уже создал шаблон приложения, э, главная форма которого э, наследуется от класса QMainWindow, а не от Q-Widget, как мы делали раньше. А класс Q -Main window содержит, помимо всего прочего, э, панель главной, э, главного меню. Вот она. Э, панель инструментов вот, с кнопочками. Вот, кнопочка пока что нет, только панель и э, строки состояния. Вот она здесь внизу. В последней версии Qt мы можем добавить объект видеоплею просто вот перетаскиванием из вот панели визуальных инструментов. Вот, пожалуйста, мы кинули. Используется в Qt библиотека FaNon. Ее необходимо прописывать в проектном файле. Вот я прописал, возвращаемся на форму. Итак, как мы будем управлять нашим плеером? Управлять мы будем как раз посредством кнопочек на панели инструментов. Для них нам нужны иконки. Итак, давайте загрузим их в ресурсный файл. Выбираем файл, новый файл, раздел файлы и классы, Qt, файлы ресурсов Qt. Нажимаем выбрать, придумываем название, пусть будет images, далее, завершить. И мы видим, появился файл с совершением qrc, это вот ресурсный файл Qt. Создавать ресурсы в Qt очень-очень просто. Для начала нам нужно создать некий префикс, вот я в данном случае делаю его пустым, и вот мы видим просто слэш, после чего мы уже можем добавлять файлы, я уже создал папочку с картинками, выбираю здесь все картинки и смотрю, добавляю их, они появились у нас в ресурсах, и мы видим, что у них имеется некий путь, слэш, images и так далее, и название, и имя файла. Самое замечательное, что в Qt мы можем обращаться к этим файлам ресурса. Так же, как и к обычным файлам. Единственное, что мы должны сделать, это в начале пути указать не имя диска, допустим, да, а двоеточие. Давайте на примере иконки главной формы посмотрим, как это работает. Итак, this set window-icon, qpix-map. И здесь вот обычно мы должны были указать путь э, к файлу. Ну, собственно, э, в случае ресурсов отличаться это будет только тем, что здесь мы пишем двоеточие, и дальше images, уже и, ну, допустим, там был stop png. Давайте посмотрим, как это работает. И мы видим, действительно, все у нас появилась иконка, все замечательно. То есть это очень-очень просто. Что ж, давайте, давайте двигаться дальше. Теперь нам необходимо создать кнопки. Проще всего, кнопки панели инструментов сделать с использованием механизмов действий. Что такое действие? Ну, вот можно его конечно, здесь создать. Действие это, по сути, слот, и плюс еще несколько свойств таких, как вот текст, ну пусть, пусть давайте play, play. Uh, текст, это подсказка, да, которая всплывающая, это иконка, давайте ее выберем, прям здесь очень удобно, мы можем делать, выбрали, горячая клавиша, и собственно и все. Uh, нажимаем ОК, okay. и у нас появилось, наше действие появилось, uh, как нам Создать кнопку э, в панель инструментов, которая была бы, был бы связана с этим действием. А, да, элементарно. Мы просто перетаскиваем его в панель инструментов, и действительно, мы видим, <свят> появилась кнопка. И она связана с данным действием. Пока что мы для него слота не написали, но ничего. А, давайте создадим еще. Пусть будет у нас Open действие. А, Опять-таки, выбираем иконку. Ну, вот, традиционно. Она соответствует такому вот изображению. Давайте еще. Пусть у нас будет Forward. Вперед, да. Выбираем опять-таки иконку вперед. Выбираем backward, назад, выбираем опять иконку. Так, ну и, и, и все на пока. Давайте их, собственно, добавим в нашу панель инструментов. Упс. Так, и кнопочку. Ну что ж, создадим слот для нашего действия. этих в слоту. И что мы должны сделать? Мы должны сначала пописать кое-что в секции input. Здесь у нас фаном медиа. Медиасорс. И давайте сразу напишем фаном видеоплеер. А, а также, чтобы лишний раз не делать, напишем Q Action. А, пока что все. Хотя нет. Что мы хотим сделать? Мы хотим загрузить некий файл и проиграть его в нашем плейе. Для этого мы будем использовать стандартное диалоговое окно выбора файла. А, а сделаем мы это посредством класса QFileDialog. И это на самом деле элементарно. Пишем, создаем переменную fileFileName. В который у нас будет содержаться путь к нашему файлу. После вот чего пишем QF. Dialog. И статический метод get. Вот мы видим, можно э, стандартное окно выбора директории, выбора файла, сохранение файла. Ну, нам нужно открытие файла. Пишем э, родительский объект. И все. Теперь мы получим путь к файлу. Теперь создаем э, объект класса MediaSource. MediaSource. Называем его Source. И здесь MediaSource. И нам здесь необходимо указать э, путь к файлу. Вот у нас уже он есть, мы его получили. Указываем. И теперь мы должны показать нашему плею собственно, что мы хотим, чтобы он загрузил, какой файл. Сет, э, Используем метод load. И здесь в качестве параметра объект класса MediaSource. То есть мы пишем просто Source. Так, давайте вернемся к нашим действиям и вспомним про действие play. Создадим для него слот. И слот у нас будет такой. If. У нас будет такая uh, кнопка многофункциональная. Uh, if. Video Player. Is. Playing. Если он уже играет. То мы хотим, чтобы он встал на паузу. То есть пишем. UI. Video player. Иначе, если он не играет в данный момент, мы хотим, наоборот, запустить его. Video, player, play. Более того, мы хотим, чтобы менялись э, иконки этого действия. Давайте установим. То есть, если у нас если мы встали на паузу, то мы хотим, чтобы иконка э, Action Play title купикс map чтобы она у нас была э, как раз play то есть images play png а если мы наоборот запустили наш наш плеер на проигрывание э, action play set icon Map. устанавливаем images uh, pause png Pardon. png замечательно uh, более того мы хотим чтобы в начале при запуске нашей программы кнопка play была неактивна для этого мы пишем action Play, set enabled false. Потому что нам как бы нечего проигрывать. А, и давайте раз мы стали писать. Конструктор здесь еще сделаем невидимым такое состояние. Потому что оно нам здесь не нужно UI stat, status bar set visible false. Итак, отлично. И. Вот мы загрузили наш э, файл. Хотим сразу, чтобы, чтобы он начал играть. Поэтому мы вызываем слот ActionPlayTaker и делаем э, действие ActionPlay. Делаем SetEnabled True активным, чтобы мы могли пользоваться кнопочкой. Давайте сразу же напишем... Э, обработчики или слоты да, для действия перемотки вперед и назад тут все максимально просто UI VideoPlayer и здесь есть метод seek. Искать. и как видим тут указывается в миллисекундах место в которое мы хотим переместиться для этого если мы хотим допустим Uh, ну вот назад в данном случае, пусть на минуту на назад тогда мы используем метод видеоплеер time, который как раз в миллисекундах и вычитаем 60 тысяч то есть как раз минуту так я забыл точку запятой возвращаемся пишем то же самое э для перемотки вперед. UI. Videoplayer. Seek. Seek. UI Videoplayer. Current time плюс 60 тысяч. Так. А, замечательно. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Так, что-то я где-то забыл. Опять точку Запускаем. Выбираем один из уроков. И мы видим, он действительно стал играть. Кнопка у нас стала паузой. Нажимаем. Все остановилось. И кнопка стала у нас play. Замечательно. Опять двинулась. Теперь давайте передвинемся вперед на минуту. Еще назад. То есть у нас все работает. Она неприятность заключается в том, что, смотрите, когда мы сдвигаем э, полный, полный экран, то все равно у нас остаются, во-первых, здесь вот зазоры, а во-вторых, заголовок э, окна. То есть нам нужен полноэкранный режим. Для этого давайте создадим еще один слот, который нас будет переключать режимы. On Screen Mode Switch, да? При переключении режима. Создаем сразу заготовку реализации. И здесь а, пишем следующее if is full screen. Такая вот, есть такой вот метод. Такая функция. else да, Сразу за готовочку. Итак, если у нас полный, полный экран, полный экранныйжим, то мы пишем set window state. И здесь указываем константы uh, window. No state. То есть переходим в стандартный режим. Опять-таки set window state. И здесь мы должны включить полный экранный режим. Our window. Pardon. Full screen. Замечательно. Теперь как мы хотим переключаться между этими режимами? Давайте сделаем, как э, довольно часто бывает, комбинацию клавиш Ctrl-F. приключением. Для этого нам надо создать действие. Давайте создадим действие. У cool action uh, Action. Screen. Mode. Пускай так только это будет у нас указатель new Q action This, естественно а, и теперь как нам а, добавить горячую клавишу используем метод set shortcut и здесь такой вот класс KeySequence. Key Здесь мы можем указать, собственно, CtrlKeyF. Теперь нам надо сказать, кому это, это действие привязано. А привяжем мы ему, uh, собственно, к плею UI. Видео Player, Add Action. Action Screen Mode. И вот что мы еще забыли. Мы забыли убрать, э, сделать невидимым при полноэкранном режиме панель инструментов. То есть вот здесь нам надо сделать панель инструментов main toolbar set visible false. А здесь UI main toolbar set вид. set visible. Что ж такое? Чу. Uh, ну что ж. А, мы забыли, собственно, повязать наш слот к нашему действию. Пишем connect. Uh, connect, connect. Ой, немножко не там начал привязывать. Очень извиняюсь, промахнулся. Вот здесь. Connect. Action скринмод сигнал тендер с слот on screen mode так запускаем смотрим Выберем какой-нибудь файл. Вот он начал играть. И мы видим, я нажимаю Ctrl-F. Действительно, все. Uh, режим меняется, но мы видим вот некие вот эти вот рамочки, которые нам не нравятся. Для этого мы должны пойти в uh, Central Widget класса Main Window. И здесь мы увидим в разделе Layout, что стоят отступы. 9 пикселей мы их убираем сохраняемся, запускаем и вуаля у нас полноэкранный режим переключается горячими клавишами мы можем нажать паузу можем продолжить Мы можем э, отмотать назад мы можем отмотать вперед то есть у нас простейший, но работающий видеоплеер. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.